Всем привет! В эфире сегодня самые интересные новости студенческой жизни. С вами буду я, Аделина Гайнулина. Поехали! В университетской клинике Казани установлен современный аппарат для выявления остеопороза. О возможном сотрудничестве и дальнейших планах КФУ и химтеха. Лучшие из лучших. Студентов института фундаментальной медицины и биологии признали лучшими в Италии. 1 июня Ильшат Гафуров, как депутат Госсовета Республики Татарстан от Апастовского района, открыл в Кабицах обновленный после ремонта детский сад. Тем же днем на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о развитии национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Компания Трансоил передаст Росфонду 5 миллионов рублей на покупку морозильных камер для хранения образцов крови, амплификаторов сервера и суперкомпьютера для обработки и хранения данных. Новое оборудование, приобретенное Росфондом на пожертвование Трансоила, поступит в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. А мы продолжаем. В отделении лучевой диагностики медико-санитарной части Казанского федерального университета установлен новый современный рентгеновский остеоденситометр для определения минеральной плотности костной ткани. О том, кому же может грозить такая страшная болезнь, как остеопороз, и как же с ней бороться, ты узнаешь в следующем сюжете.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 дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, такие как остеоартроз. Наша хрящевая ткань похожа на сетку. Она состоит из клеток хондроцитов, коллагеновой структуры основного вещества. Важнейшими компонентами основного вещества является гиалуроновая кислота и сложные протиогликановые комплексы. Нити гиалуроновой кислоты пронизывают все пространство хрящевой ткани. Та же гиалуроновая кислота обеспечивает смазку поверхности хрящей. Основное направление применения этого оборудования заключается в изучении министративов.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 Главная цель, которая стоит перед региональным центром инженерии «Химтех» и «КФУ» – вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. О возможностях сотрудничества поговорили представители двух сторон.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 2 июня по результатам аттестации состоялся круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с продвижением рамки компетенций G20 для взрослого населения и ее адаптации. В России стоит острая проблема финансовой грамотности, так как в силу особенностей исторического развития страны, большинство населения всегда имело слабое представление о возможностях распределения собственного бюджета и различных инвестирований. Это очень большой проект, в котором мы работаем. Он как раз посвящен тому, чтобы повысить финансовую грамотность населения. Причем население разных возрастных категорий школьников, студентов и, соответственно, взрослого населения. Чтобы человек не только знал, но и умел применять. То есть вот есть такая проблема понятия функциональной грамотности. То есть я могу знать все правила, но я не буду, я не буду понимать, как их использовать в реальной жизни. Поэтому, соответственно, вот и здесь мы именно на вот такие активные формы. понимая важность проблемы, правительство РФ обозначило задачу периодом до. 2020 года повышение финансовой грамотности населения как одну из приоритетных. Эта проблема рассматривается в качестве важного фактора повышения финансовой стабильности. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс. Серия докладов исследователей Института фундаментальной медицины и биологии КФУ признана лучшей европейским обществом клинических исследований. Лучше в номинации фундаментальные клинические исследования. Чем молодые ученые отличились на этот раз, расскажет Аделя Шамилова. 51-я ежегодная международная конференция Европейского общества клинических исследований объединила участников из таких стран, как Италия, Испания, Португалия, Германия, Швейцария, Россия и другие, с целью продвижения результатов научных исследований в медицинской практике. Результаты исследований ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ были представлены практически во всех секциях конференции. Конференция была очень познавательной и интересной, поскольку были представлены различные направления медицины. Это и кардиологии, и гематология, и скелетно-мышечные заболевания. Это позволяет нам принять какой-то новый опыт, поделиться своим опытом, пообщаться с зарубежными коллегами позволяет в итоге по-новому взглянуть на какие-то свои работы. Важно и то, что из 20 субсидий, выделенных ученым на участие в конференции, две получили сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Магистрант кафедры биохимии Елена Валеева и ассистент кафедры морфологии и общей патологии Айгуль Шифигулина. Работа была посвящена изучению звездчатых клеток печени. Мы считаем, что они являются стволовыми клетками печени. И мы проводили трансплантацию их животным. Получили хорошие результаты. В число победителей в номинации ⁇ Фундаментальные клинические исследования ⁇ также вошли два представителя Казанского федерального, Эльвир Зайкина и Михаил Маликеев. Мой доклад был посвящен э, поиску э, генно-клеточных методов лечения заболеваний, которые сопровождаются хронической ишемией нижних конечностей. Экспертная группа Конгресса отметила и стендовый доклад сотрудницы научно-исследовательской лаборатории OpenLab Екатерины Гараниной, посвященный исследованию цитокинового и липидного профиля у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, являющейся распространенным инфекционным заболеванием не только на территории России, но и за рубежом. Доклад прошел достаточно, достаточно оживленно, вызвал дискуссии, вопросы, и мне было безумно приятно, что он вызвал интересы со стороны моих коллег из других стран. Немало важно и то, что делегация Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета была особо отмечена организаторами конференции, так как она оказалась наиболее многочисленной. Разнообразные тематики исследований в сочетании с применением передовых технологий способны вызвать глубочайший интерес к развитию международного сотрудничества. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока.